Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Поздравляю всех с 29-й годовщиной всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года о сохранении обновленного Союза СССР. Поздравляю всех, кто не забыл о советском гражданстве, кто реально исполняет статью 62 Конституции СССР и воинскую присягу. И тем более тех, кто нашел себе силы занять руководящий пост в конкретной республике, регионе, городе, поселке, деревне, ведомстве, министерстве и так далее. Поздравляю всех, кто нашел себе силы бороться за право, конституцию, законы, заставляя не только граждан СССР, но и бюрократов, столоначальников лжегосударств исполнять не только право, конституцию законы своих лже-государств, но и право, конституцию и законы Союза Советских Социалистических Республик. Более тысячи лет на планете Земля нет легитимной власти и системы управления пространствами и территориями. По крайней мере, факты создания государств непосредственно народами через всенародные вечи нам неизвестны. А в связи с отсутствием легитимных государств в них не может быть законных правителей. Но в конце 20-го столетия произошло уникальное событие в истории всего человечества на территории нашей страны Русь. Прошло всенародное вечи, известное как Всесоюзный референдум, о сохранении обновленного Союза ССР от 17 марта 1991 года, который кардинальным образом не столько изменил правовую систему, сколько изменил ее вектор направленности с лжеправедности на реальную праведность, законность, легальность не только на нашей территории, но и на планете Земля в целом. Для нашей страны это означало легитимацию существовавшего ранее нелегитимного союза СССР, созданного большевиками в 1922 году за счет административного и силового ресурса. Легитимацию органов власти СССР с момента выхода постановления Верховного Совета от 21 марта 1991 года. Об итогах всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 года. Подтверждающего правовой факт всенародного волеизъявления и факт вступления в законную силу результатов референдума. Таким образом, Союз Советских Социалистических Республик де-факто с 17 марта 1991 года, а де-юре с 21 марта 1991 года стал единственным на планете Земля легитимным государством, созданным волеизъявлением народов его населяющих. Союзные Республики и другие автономные образования имеющие юридический статус на территории СССР, прекратили свое существование с 21 марта 1991 года в связи с тем, что не принимали участие ни как республики, ни как территории, ни как юридические лица и, соответственно, не стали законными учредителями ни Союза Советских Социалистических Республик, ни тем более нашей страны Русь, и еще потому, что совершили преступление в виде мошенничества с суверенитетом, которого они никогда ни от кого не получали, но им воспользовались. Таким образом, из прекративших существования союзных республик не могло образоваться законных субъектов права на территории СССР после 21 марта 1991 года, но смогли образоваться при активном участии изменников Родины лжегосударства виртуальные субъекты лжеправа Существующие вот уже 29 лет исключительно в измененном средстве массовой информации сознания людей. Всем надоели ложь, обман, мошенничество, особенно предательство и измена, в которых пытаются измазать все коренное население нашей страны. В собственной стране все мы с вами, либо защитники, если стоим на защите Родины, либо предатели, если признаем победу врага над собой. И врага не просто вооруженного до зубов, а подлого обманщика, мошенника и труса, которого можно победить без огнестрельного оружия, оружием, именуемым «право». По законам войны и военного времени Союз Советских Социалистических Республик возрожден мной 25 января 2010 года. Мы, истотные и коренные жители нашей страны, являемся хозяевами территории и наследия наших предков. На планете Земля произошел единственный факт легитимного учреждения государства на всенародном референдуме, он же Вече, во время прямого волеизъявления. Это наш правовой фундамент, построенный гражданами СССР. Каждый честный человек, а тем более тот, кто считает себя воином, должен принять участие в легитимации и возрождении собственной страны и государств но не с оружием в руках, а методом подачи заявления в единую систему Государственных регистрационных палат Союза СССР и Главное управление кадров Союза ССР, о добровольном, осознанном возврате в юрисдикцию СССР единственного законного субъекта права и готовности служить его интересам. Благодарю за внимание.